Китай, США, Тайвань. А что началось? Нормально же общались. Очередное провокационное действие администрации США, желающее оказать дополнительное давление на Пекин. Казанский федеральный университет посетил хирург из Берлина. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Защитить диплом, открыть бизнес. Из этой воронки стараемся подобрать наиболее яркие инициативные проекты, стартап-инициативы, которые могли бы дойти, скажем так, до продуктового решения. Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Карина Саяху. С 1 по 3 августа студенты и выпускники Казанского федерального университета проходят стажировку в правительстве Москвы. Они являются лучшими выпускниками проекта Казанской мэрии «Стажировка в мэрии», которая направлена на формирование кадрового резерва из числа студентов высших и профессиональных образовательных организаций города. В этом году для участия в пилотном проекте было подано 324 заявки. По результатам отбора были выбраны 30 студентов вузов и колледжей, среди них 11 представителей Казанского федерального университета. В последние недели между Китаем, Тайванем и Соединенными Штатами Америки накалялся конфликт, кульминация которого произошла 2 августа. На остров, несмотря на протесты Китайской Народной Республики, приземлилась делегация США во главе с Нэнси Пелоси. Как разворачивается ситуация, смотрите далее.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 В будущем филиале Казанского федерального университета в Республике Узбекистан в городе Джизак близится к завершению ремонтной и отделочной работы в одном учебном здании и общежитии. Завозится мебель и необходимое оборудование. Открыть филиал планируется в 2022 году, и под него выделено три учебных корпуса и общежития. Сейчас в учебное здание завозится мебель и учебно-лабораторное оборудование. С 2023 года филиал войдет в программу развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан на 2023-2025 годы. Ученые Казанского федерального университета исследовали влияние давления на аморфные металлические сплавы. О том, что это за исследование, к чему пришли ученые в нашем сюжете.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 В вузах появилась альтернатива написанию диплома. Это создание своего бизнес-проекта по программе «Стартап как диплом». Подробнее смотрите далее.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 рекомендации, они получают обратную связь по своим продуктовым решениям. Вот, в настоящий момент ведется работа над развитием их клиентского сегмента. То есть они для себя выстроили гипотезу, что, например, вот, их продуктовое решение будет ориентировано на а, такой-то круг а, потребителей.